Всем привет, дорогие друзья! С вами снова, как всегда, Дэнчик. И сегодня мы будем играть в My Fishing World. Сегодня мы с вами будем ловить такую рыбу, как бёрдж. Без прилова будем ее пробовать ловить, и для этого нам немножко помогает холод. Показывают на нашей точке 5,5 метров 12 рыб, от 40 грамм до 6 килограмм 200 грамм. Погода в данный момент на нашей локации дождик сильно поливает, минус 1,8 градусов, затерянное озеро. Я уже, в принципе, выбрал себе снасть, которую будем пробовать ловить, нашего берша. И сейчас посмотрим, какая то из этой снасти. Так, ну и удочку я выбрал Edge Sticks на 3,270 грамм. 100% у нас прочности, не поломанная, ничего. Потом Bot сто 100% тоже она у нас не поломанная. 4 килограмма выдерживает наша катушечка. Не стал какие-то топовые катушки, удочки ставить из-за того, что все-таки эти, если ломаются, когда ну, прочность их ломается, они все-таки более подешевле, чем дорогие удочки будут в ремонт отдавать. Дальше мастер S поставил я лесочку. Можно было, конечно, мастер M поставить. Ну, и мастера S, в принципе, хватит. В принципе, леску без разницы. Она не ломается, и все нормально. Может только оборваться. Поплок я поставил фаверита, у нас он один вот такой вот попловочек, очень легкий. Крючок я с вами поставил 1.4, номер 1.4, от 20 грамм до 2 килограммов 800 грамм. Ловить мы с вами сегодня будем на икру, возможно какие-то другие еще наживочки будем смотреть, то есть это нам уже не подойдет, то что тут уже полотва будет перебивать. Можно другие наживочки где-то посмотреть. Наверняка можно найти еще беспрелогистые наживки. Например, вот, наверное, да. Что тут у нас? Сазан, Галаваль, жерех ясь. Сазан, Голавель, жерех яс. Давайте возьмем его пока что. И у нас ничего, по сути, не перебивает. И можем уже кидать даже и на кузнечка. То есть икра, кузнечики, здесь вот на 5 и метрах, нам, в принципе, неплохо так поможет. Так, забрасываю, свожу снасть в воду. Очень сильный дождик прям поливает, минус 1,8 градусов. Если бы еще был ветер, тут, наверное, вообще дубиль не в игре было бы. Есть первая поклевочка, это у нас не рыба, ребятки, это у нас какая-то тиговина зацепилась, Ну ничего страшного. Это у нас водоросли, забираем их. Так, для коллекции пойдет. Бёрш, в принципе, это то же самое и судак, в принципе, но он растет чуть-чуть поменьше, чем судак. И плюс... Ах, ты ж не поймал. Можно было дождаться, когда утопит. И плюс, к тому же, берешь не то, что именно даже маленький, а он не имеет клыков. У судака есть клыки. Это вот главное отличие судака от берша. У судака есть клыки, у берша их же нет. Это прям самое главное, наверное, отличие судака от берша. Так, там еще полоски, ну, размеры, естественно, все это зависит. Новая рыба у нас показывает, видимо, не ловил никогда Берша еще. Не, на другом аккаунте-то 100% ловила, здесь нет. На 3 звезды у нас попадается, вес кило 1,823 грамма, стоимость у нас 69, он, в принципе, не совсем дорогой, его потом он нам принес 12. Давайте посмотрим даже максимальный размер данной рыбы. Бёрш 3 килограмма и 100 граммов. Хищная рыба может быть трофеем. Забираем нашу рыбу и сейчас немножко еще кое-что расскажу. 3 килограмма, ребятки, бёрш вряд ли растет. Бёрш, наверное, максимум в природе растет. Ну килограмм, ну полтора, максимум полтора килограмма. Итого это это прям, наверное, трофей трофеев. Потому что в основном они растут, ну, по 300-400 по 400 грамм такие попадаются, ну, крупные редко попадаются, такие килограммовые, а за два я вообще ничего не могу сказать, потому что такие не ловятся. 943 грамма вообще малипусенький попал, ну, забираем также. же его. Блин, поздно. поздно. Да что такое? -то? теперь рано. То есть, ребятки, использовать нажилочку под него. Кузнечика, икра, может быть, какие-то еще другие наживки можно найти. Но мы именно на это локацию ловим. То есть, если на другие перейти локации, может быть, на других локациях можно более дешевую локацию. Более дешевую наживочку можно будет использовать. То есть, прямо могу вам так сказать. Это может быть не самая дешевая локация. То есть, кузнечика, икра, она более дорогая, да. Но именно для. Да, что такое-то? Могу... Вот разговариваю, не могу подсечь. То есть, ребятки, именно для этой локации, может быть, и дорогая, но можно, может быть, найти другие локации, где не будет перебивать плотва, допустим, и можно другие ножи какие-то использовать. Не могу никак подсечь. То спешу, то опаздываю. То есть, ребятки, бёрш – это вполне себе такая хорошая рыба, она чистая, в основном она... Ну, Волга, наверное, использ... ну, ловится в основном в Волге. Там, не знаю, река Дона. Леску оборвал нечаянно. ⁇ Ё-моё, блин, отвернулся еще. Сегодня какая-то невезуха, ребятки, у нас. Леску нужно будет покупать, и крючок. Плюс еще к тому же поплавок. Сегодня у нас не везуха, не проха нам сегодня. Так, ладно, возьмем такие побыриком какие-то лески, поплавки, крючки. Нам, в принципе, это по барабану, они не очень дорогие, так что как-то так. То есть, отвлекаться вообще, ребятки, не рекомендую. Отвлекся, оборвал их. Хорошо, хотя, хотя бы то, что оборвал, не сломал ни удочку, ничего. Опять хорошая рыба, ребятки. Удочка не выдерживает нашу рыбу. Судаки хорошие, ой, судаки, берши хорошие клюют, и наша удочка как-то не особо, ну, выдерживает, так сказать. Она, естественно, вытащит, когда рыба у нас устанет, ну, а так, как-то не особо она выдерживает. То есть, вообще, видите, она ни с места не двигается. Нужно ждать, пока рыба полностью устанет. Так, все, рыбка наша пошла, пошла, прям так, Боренько пошла. Можно снасти, конечно, на пятерочку использовать, на 5 килограммов какие-то подбирать, чтобы более попроще вытаскивать, чтобы шансы оторвать, прямо вот то, что вы отвернулись, его оторвали, чтобы были вообще малы, то есть, чтобы не зашкаливал, как сейчас, удочка. Так, ну, у нас попадается трофейный беж, это, в принципе, неплохо, по 4 килограмма. Стоимость, то, что он трофейный, 130, а нес 20. В принципе, неплохо, ребятки. Будем сейчас заканчивать. Пойдемте. Купим лесочку и крючочек. Так, крючочек какой у нас был? А у нас есть, по все крючки, да? Да, у нас есть этот крючок. Значит, будем покупать только вот поплочек один купим и лесочку купим. Чисто так для коллекции, чтобы она была и Нормально все. Я не спорю, у меня, по-моему, не все куплено. То есть, у меня удочек не все куплены, но множество куплено тоже. Вот это есть, вот за 75 тысяч. То есть, удочки, в принципе, куплены практически все. Вот садок с рюкзаком улучшим, так что все норм. Идем продавать рыбу. У нас три держа стоит 255 серебра. Мусор мы продавать с вами не будем. Ну и, в принципе, ребятки, на этом все. Подписывайтесь на канал. С вами был Дэн Хай. В следующий раз мы увидимся. на, Может быть, на другой рыбке какой-то. Будем ловить другую рыбку. Так что, ребятки, подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите какие-то комментарии. Может, какую-то рыбу вам нужно поймать. Пишите об этом. Э, некоторые пишут, поймай сама, ребятки. На канале есть видеоролик про сама как я на воблера, на изумрудном осере его ловил. Так что, ребятки, переходите на канал, смотрите, там видосиков, в принципе, очень много. И такие вопросы, какие у меня видосики уже есть, я буду, если что, отвечать, то что смотрите видосик на канале, то есть он, значит, там присутствует. Так что, ребятки, всем пока, до новых встреч.